Пусть Новый год вам принесет. Со снегом смех, с морозом бодрость. В делах успех, а в духе твердость. Пусть все заветное свершится и пересили вдаль дорог. Надежда в дверь к вам постучится и тихо вступит на порог. А вслед за ней войдет удача с бокалом праздничным в руке. Вбегут ребячесь и играя, сюрприз и шутка налегке. Мы от души вам всем желаем любви и радостных хлопот. Пусть вас ничем не огорчает 2017 год.